То, что произошло, это большая трагедия для Украины и украинского народа. Для российского народа это грядущая катастрофа. У меня ни, ни, ни, никакого нет другого слова. Инфляционный гидроудар. Самое важное – это отъезд людей с мозгом и совестью, отъезд людей с деньгами. То есть, э, реципиенты, как э, э, Эмираты или Израиль, скорее всего, э, следующие 12 месяцев получат самые феноменальные цифры по ВВП. После того, как э, все приехавшие там э, так или иначе пустят корни, что-то купят, где-то начнут что-то делать и так далее. То есть... Э, Жалко, что Британия не сделала это. это. Это было бы очень мудро с ее стороны, очень по-британски, но они этого не сделали. Вот. Уезд, отъезд денег и санкции, антисанкции. И у меня нет никакого сомнения, что когда вопрос возникнет по поводу еды, а он возникнет, то они начнут с одной стороны, все-таки они сорвутся и будут печатать деньги еще более разгоняя инфляцию. С другой стороны, вместо того, чтобы сделать свободный рынок, они будут регулировать. Они будут регулировать еду внутри страны, цены, разоряя компании в дребезге, либо национализируя их, вот, где они будут воровать как в последний день, и контролируя, естественно, поставки еды в страну. И если э, в 92 втором-третьем году это было там трешка за фуру и вези, что хочешь, а там, в 99-м это была пятнашка за фуру, вот. то теперь это будет вход рубль-выход два, потому что везде будет ФСБ. На всех, потому что ну, это грех не наживаться на вот этом всем. И там, оно, там коррупционная составляющая внутри любого куска, любых 100 рублей, потраченных на еду, будет абсолютно чудовищным, кроме, кроме всего того, что это не, там будет логистическая чудовищная составляющая, коррупционная чудовищная составляющая и общая инфляционная. То есть а сделать условно ельцинский закон и позволить еде ездить, они не смогут просто по своей чекистской сути. Вот. И а, я думаю, что там смерть Кащеева и хранится, на самом деле, а, в продуктовой инфляции.